когда в Польше перестанут носить маски на улице. В Польше активизировались банковские мошенники. Будьте осторожны, чтобы не потерять деньги. Последняя неделя, чтобы отправить налоговую декларацию. В Польше сделали 10 миллионов прививок против COVID-19. Трое украинцев и поляк спасли жизнь человека. А также мы поговорим о других интересных событиях в Польше за последнюю неделю с вами нестерович Екатерина и это новости in Poland Мы начинаем! К концу мая в Польше могут отказаться отношения масок на улице. Сроки озвучил министр здравоохранения Адам Недельский. Он предполагает, что это случится ближе к концу мая. Министр считает, что начало июня – это реальное время для снятия других ограничений. Он назвал предполагаемый порядок снятия ограничений в различных отраслях экономики. Так, возвращение к нормальности будет постепенным и региональным. Образование и восстановление в очной форме приоритетно. Первыми на учебу вернули школьники первых третьих классов, а к концу летних каникул все остальные. Сфера услуг может рассчитывать, что откроется одна из первых – парикмахерские салоны красоты, затем отдельно стоящие строительные магазины, а после отеля. Последние в списке – гастрономия и фитнес. Недельский подчеркнул, что решение об открытии этих заведений будет принято не скоро. Министр также намекнул, что летние террасы могут быть открыты намного раньше, чем полное возобновление работы кафе и ресторанов. Напомним, гастрономическая сфера может работать только на вынос с конца прошлого года, и многие рестораты терпят большие убытки и находятся на грани банкротства. Польские банки предостерегают от мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков. Это грозит потерей ваших денег. Банки призывают обратить внимание на любые сообщения ⁇ смс, мессенджер, WhatsApp и так далее ⁇ от неизвестных вам лиц, выдающих себя за покупателей на портале продаж или аукциона, где вас просят нажать на ссылку и ввести данные. Отмечается, что мошенники действительно хотят получить конфиденциальные данные для входа и авторизации транзакций или данные платежной карты клиентов. Мошенники, выдающие себя за сотрудника банка, могут попросить клиентов предоставить конфиденциальные данные, загрузить из магазина Google Play и установить на телефон, планшет или компьютер приложение, например, TeamViewer, Q-Support или AnyDesk. В свою очередь, нажав на ссылку с сообщением от неизвестного отправителя, мошенники требуют предоставить конфиденциальные данные карты. Так что будьте внимательны, чтобы не потерять свои деньги. В Польше завершается кампания подачи налоговых деклараций. Последний день – 30 апреля. Осталось всего несколько дней, так что торопитесь. Иностранцы, которые являются налоговыми резидентами Польши, также обязаны подать декларацию. Польша считает иностранца, прожившего в стране более 183 дней, резидентом. Подать ПИД необходимо, даже если на данный момент они не имеют работы или выехали из Польши, особенно если планируют вернуться в Польшу. Иначе можно получить крупный штраф от налоговой. Чтобы проще заполнить декларацию p 37 необходимо иметь от работодателя декларацию ПИТ-11. В ней указывается годовой доход работника, отчисление на социальное и медицинское страхование. Подать декларацию можно в несколько способов.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 Сделали более 10 миллионов прививок от COVID, заявил представитель правительства по вопросам вакцинации. По заявлению премьер-министра Маровецкого к концу июня в планах ввести препарат более 20 миллионов раз. Темпы вакцинации в Польше ускоряются, и власти призывают население регистрироваться. Регистрация доступна несколькими способами, позвонив на горячую линию 989, через интернет или отправив смс-сообщение на номер, который вы видите на экране, либо непосредственно в пункте вакцинации. Напомним, что некоторые вакцины требуют многократного введения. Польские пациенты получают 4 вакцины против COVID-19. Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Они требуют двукратного введения, а Джонсон и Джонсон требуют введения одной дозы. А теперь к другим новостям. Сезонные работники могут бесплатно вакцинироваться в Польше.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 Главный санитарный инспектор предупреждает о бактерии листерия моноцитогенос в партии сосисок из ветчины, пикоп, пюре, пару в кишки 250 грамм. Употребление в пищу может привести к заболеванию, которое называется листериоз. Инспектор приказал изъять партию из магазинов Лидел, а производитель Соколов начал процедуру отзыва и утилизации.